Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Дева на май 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. Этот гороскоп будет в обновленном формате. В начале этого видео я расскажу о том, как медленные планеты влияют на некоторых представителей вашего знака зодиака и обязательно поставьте лайк, если вам понравится такой подход и не забудьте написать свое мнение в комментариях, это очень важно для меня. Итак, Уран, планета неожиданностей и Планета Больших Перемен делает благоприятный аспект к Вашему Знаку, и особенно интенсивно Уран будет воздействовать в течение всего месяца на тех, у кого Асцендент находится с 6 по 10 градус Знака Дева, а также на тех, кто рожден в период с 29 августа по 3 сентября. Скорее всего, в жизни этих людей будут происходить кардинальные перемены, но это будут перемены во благо и, в принципе, Уран это такая планета, которая любит ставить все с ног на голову, переворачивать, поэтому действительно у вас могут происходить перемены, которые касаются всех сфер жизни. Нептун, планета иллюзий, но также и планета творчества делает оппозицию к вашему знаку и особенно интенсивно Нептун будет влиять на тех, у кого асцендент находится с 20 по 22 градус, а также на тех, кто рожден с 13 по 15 сентября. Скорее всего, май это будет для вас месяц выбора и это месяц, когда вам нужно отказаться от какой-то иллюзии, когда нужно трезво посмотреть на какие-то ситуации в вашей жизни. Также Нептун, безусловно, влияет на эмоции, поэтому для вас этот месяц может оказаться очень эмоциональным. И в целом это очень хорошее влияние для творческих людей. Юпитер и Плутон благоприятно воздействуют на ваш знак, и это планеты, которые способствуют социальному росту, продвижению вперед, но это все происходит через изменения и трансформацию. Особенно интенсивно эти планеты повлияют на тех, у кого асцендент находится с 24 по 30 градус знака Дева, а также на тех, кто рожден с 17 по 23 сентября. Также хочу обратить ваше внимание на то, что Венера в этом месяце разворачивается в ретроградные движения, и в середине мая она будет особенно сильно влиять на некоторых представителей вашего знака. А именно на тех, у кого асцендент находится с 21 по 25 градус, а также на тех, кто рожден с 12 по 17 сентября. Скорее всего, в этот период у вас будут происходить в жизни важные ситуации, связанные с финансами, либо с личной жизнью. С 1 по 4 число Меркурий и Солнце будут в соединении с Ураном и это очень яркий период в мае месяце. Это период, когда ваше мировоззрение может меняться, когда могут возникать какие-то новые, неожиданные ситуации. И в целом это период спонтанных действий и какой-то непредсказуемости в вашей жизни. Кстати, будьте внимательны, очень часто на таком аспекте техника может выходить из строя. 4 и 20 числа будут зеркальные даты, ведь будут повторяющиеся аспекты, а именно квадратура между Венерой и Нептуном. И это дни, которые могут иметь похожие события, и эти события будут касаться вашей личной жизни и финансов. Советую вам вблизи этих дат не принимать важные решения, связанные с э, и теми другим, то есть и с финансами, и с личной жизнью. 5 числа лунные узлы меняют знаки и переходят на новую ось — Близнецы-Стрелец. Об этом я сниму отдельное видео и обязательно расскажу подробно, как... Узлы будут влиять на вас в ближайшие полтора года. 7 -го числа будет полнолуние в Скорпионе. И в этот день ваш управитель Меркурий будет в аспекте к Нептуну. Поэтому в день полнолуния вы можете ощущать сонливость или даже лень. Это период, когда действительно стоит снизить темпы. И это период, когда вы можете быть расфокусированы. И в целом старайтесь... В связи с этим не планировать на День Полнолуния, важные дела или просто очень много задач себе не ставьте. С 9 по 10 число Меркурий будет в хорошем аспекте к Юпитеру и Плутону. И это для вас очень продуктивное время в плане творчества, но также и в плане работы. Особенно обратите внимание на этот аспект те, у кого в конце апреля была какая-то важная идея, но ее по каким-то причинам не получилось реализовать. Скорее всего, у вас будет повторный шанс, но в этот раз все пройдет успешно. 11 числа Меркурий будет делать квадрат к Марсу, и этот аспект воздействует на ваш сектор здоровья и работы. В этот период э, не исключено, что могут быть конфликты с теми людьми, кто работает на вас, либо с вашими коллегами. В плане здоровья э, может быть повышенное давление, так что старайтесь избегать в этот период больших нагрузок на ваш организм. В этот же день Сатурн разворачивается в ретроградное движение по 29 сентября. В связи с этим вблизи 11 числа он будет находиться в неподвижном состоянии, он будет стационарным. И это э, очень значимый период для вас в плане здоровья и работы. Это период, когда вы должны проявить повышенную ответственность и... В принципе, будьте очень внимательны и старайтесь себя не нагружать большим количеством работы. С 11 по 28 число Меркурий будет в близнецах. Это очень активное время в плане коммуникации, в плане общения, переговоров. В принципе, время контактное, когда э, общаться настолько важно, как и дышать воздухом. И ваши контакты и взаимодействия с окружающими будут связаны непосредственно с работой, с вашими целями. Поэтому в целом можно сказать, что вторая половина мая это для вас период определенных достижений и полезных связей. 13 числа Марс переходит в Рыбы по 28 июня, и он будет находиться в вашем секторе партнерства и взаимодействия с окружающими людьми. Это период, когда вам будет сверхважно получать помощь и поддержку от вашего партнера это период когда вы можете выполнять совместную работу старайтесь во что бы то ни стало не взваливать все на себя иначе могут возникать конфликты в паре поэтому ваша открытость и ваше желание принимать помощь и взаимодействовать будет только давать вам возможность быть более эффективным человеком. В этот же день, 13 числа, Венера разворачивается в ретроградное движение по 25 июня. И все это время она будет влиять на вашу карьеру, достижения. Также в этот период могут происходить важные события, связанные с вашей личной жизнью. Это хорошее время для того, чтобы сблизиться с тем человеком, которого вы знали ранее. Это хорошее время для того, чтобы вспомнить что-то позитивное, что было в отношениях. То есть, в принципе, это замечательный период для примирения и для того, чтобы лучше понимать друг друга. Когда Венера ретроградная, она ближе к Земле, и, соответственно, она способствует тому, чтобы темы Венеры были для вас на первом месте. Поэтому, как никогда, вы будете нуждаться в эмоциональной поддержке, в помощи и будете готовы платить тем же Взамен. 14 числа Юпитер разворачивается в ретроградные движения по сентябрь месяц и Юпитер будет ретроградным в вашем секторе творчества, детей, хобби, и это будет для вас период каких-то новых достижений в этой сфере. Возможно, у вас будет в это время новый творческий подъем, или вы более уверенно будете продвигать свои идеи, концепции творческие. Это период, когда. Ваши дети будут для вас поводом для гордости и могут даже вас вдохновлять на какие-то новые свершения. С 15 по 17 число Солнце будет в хорошем аспекте к Плутону и Юпитеру. И это будет для вас замечательное время в плане взаимодействие с окружающими людьми. Это хороший период для того, чтобы начинать долгосрочное сотрудничество. 20 числа Солнце переходит в Близнецы, и уже 22 числа будет Новолуние в этом знаке. И данное Новолуние произойдет в секторе, который отвечает за очень значимое событие, за карьерное развитие и за изменение статуса. Скорее всего, у многих Дев в мае месяце Будут происходить очень важные события. Это как начало чего-то нового, будто бы вы стоите на пороге больших обновлений и возможностей. 22 числа ваш Управитель Меркурий будет в соединении с Ретроградной Венерой. Так что это хороший день для того, чтобы встретиться с теми, кого вы очень давно не видели. Это будто бы день воссоединения любящих сердец. Это период, когда вас приполняют эмоции, чувства, и вы готовы разделять это с теми, кто вам очень дорог. 25 числа Марс будет в хорошем аспекте к Урану. Скорее всего, в конце месяца ваш партнер по браку будет очень активным. Также, в целом, это хорошее время для взаимодействия с окружающими людьми, это период, когда вы можете успевать действительно много, и вы будете ощущать приток энергии. И, наконец, 29 числа, очень важный для вас день, ваш управитель Меркурий будет в соединении с восходящим узлом. Воспринимайте это так, будто бы перед вами откроются какие-то новые двери. И это может быть новый контакт, новое знакомство, это может быть новая идея, так что будьте внимательнее, чтобы ничего не пропустить. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео, не забывайте о комментариях и лайках, это очень важно. Будем с вами на связи, пока-пока!